Вот а как апатия как один из симптомов. Да. <смех> Серьезный симптом апатия. Хорошо, что вы вот о нем сказали. А апатия и упадок сил, и тут тоже надо различать. Это может быть усталость, например, связанная с тем, что вы долго делаете что-то, что не дает вам энергию то есть вы где-то у вас баланс нарушен, то есть вы много тратите, но мало получаете, да. Ну, например, если человек работает на нелюбимой работе, вот у нас эти марафоны, вот, вот эти три дня, они под маркой как бы идеи о самореализации, сейчас всех волнует самореализация, да? и вот я, я вот эти, кто, кто, ну я вижу здесь много моих, вот, да. но кто не знает, у меня они в ленте есть, пожалуйста, можете посмотреть эфиры, эти записи есть. Вот, чтобы я не повторялась, да, но это может быть усталость, и тогда ты, ну, там, да, сейчас зима, значит, там, в Москве, там, в Питере, ну, и вообще на, на большей территории России, да, солнца нету. Да, и понятно, что просто ты, ну, ты в такой ситуации, что тебе нужно больше напрягаться, да, чтобы выживать, и настроение, понятно, нужно поддерживать. Вот. И ты поехал там на три дня, значит, куда-нибудь к солнышку, отдохнул, нагрелся, лучше не три дня, три дня мало, да, конечно. Но ты восстановился, и тебе стало хорошо. И вся твоя апатия, значит, она просто ты, там, ну, тебе нужно перезагрузиться. Да? Mm -hmm. Вот. А, но чаще всего это не про это. Это хроническая история. Да? То есть ты очень давно живешь, ну практически не своей жизнью. Или как-то ты живешь так, что у тебя нет радости. Да? Может быть, тебе нельзя радость получать. Вот есть такой сценарий, называется без радости. Представляете? Вот три три есть форма сценария без радости, без любви, без ума. Да? Вот, и вот это без радости, то есть без главного чувства, которое, ну, вообще как-то без которого энергии в жизни мало, да? Два чувства есть позитивных: удовольствие, когда мы что-то получаем, и радость, когда мы от чего-то освобождаемся, понимаете? Вот. И вот это освобождение от, от какой-то тяжести, например, от чувства вины. Ведь чувство вины – одно из таких вот именно тяжелых чувств, от которых люди устают. Да? А оно завязано на ответственности. То есть там целая цепочка. Нельзя что-то выцепить, да? там, например, какие-нибудь там, значит, марафоны, говорят, мы вас избавим от чувства вины. Бегите оттуда сразу, потому что что значит вас что возьмут ваш срок на себя, что ли, да? А что вы тогда должны быть, да? Значит возьмем ваши кредиты на себя, да? да, это что, типа, у меня больше нет кредитов, да, вот и верят же, понимаете, вот это меня убивает, конечно, вот, что кто-то может да, взять твои кредиты на себе, вот, а, так что это да, апатия, это упадок сил, и а, сколько там безнадежности в этой апатии, да, это же уже даже не отчаяние, это безнадежность, вот. и безнадежность очень тяжелое чувство, с ним очень тяжело работать, потому что уже нет сил там у человека, поэтому сначала ему нужно напитать силами, а потом уже думать так, а что ж там, где у тебя не так работает, и, ну, понимаете, мне кажется, уже нужно всем понять, что, ребята, дорогие девчата, значит, что снять симптом, это, это просто, ну, ну, ну да, надо, наверное, сначала снизить симптом, но на этом нельзя останавливаться. Пока ты причину не нашел, ты не можешь рассчитывать ни на что. И ты не будешь успевать справляться с этой жизнью, потому что она будет подкидывать тебе все новые и новые требования. Ей все равно, что ты не лечишься. Ей все равно, что ты там не, не работаешь над собой. Она, она живет по своим правилам. И получается, что человек, знаете я всегда говорю, когда мне говорят, а можно я там... А, а когда у вас следующий там набор там куда-нибудь, да? А, а я, можно я на следующий? А говорю, почему не сейчас? Не, ну угу. бывает, конечно, что правда, вот, ну вот, да, ну вот сейчас никак. Но в 9 из 10 случаев, если я начинаю просто вот задавать вопросы, да, это не про то, что человек не может. Это не про это. Это про то, что он... А, и у него не хватает поддержки, вот иногда в виде вот этого волшебного пенделя, понимаете? Вот той поддержки, которая да, родительская, не пенделя, которая давай, там вставай, не, нечего тут, значит, этого, соберись, тряпка, да, нет, а которая, ну давай сделаем шажочек, да, ну давай один сделай, потом следующий. Тебе это поможет, да, давай встанем, давай я тебя поддержу, я тебя там да, на первое время как-то, да, вот. Поэтому если я вижу, например, что человек правда хочет, но бывает так, у меня нет таких дорогих продуктов, что, знаете, вот прям не найти денег. У меня нет таких, да, может, там лет через пять и будут, что я уже там как бы подустану и стану очень дорого все продавать. Вот, может, раньше. Вот, но когда, например, говорят, вот, ой, там нет денег, но я вижу, что человек хочет, я говорю, ну, давайте да, ради бога, не вопрос вообще, а когда... Ну, а может быть, а еще чего-нибудь. А чего Это все про а, страх и про а, огромное количество вторичных преимуществ, которые люди получают от своих, конечно, да, болезней. Ну, опять же, каждый сам решает, mm -hmm. да, сколько еще. Я спрашиваю, ну хорошо, сколько еще. Сколько? Ну, вот сколько, ли, сколько дней, месяцев, лет своей жизни ты готов еще отдать? Потому что ты же придешь в эту точку все равно. Если ты не понял, в чем твоя проблема, если ты никогда не узнал, кто ты, понимаете, вот, а то ты же все равно будешь все время сталкиваться с этим, ты никуда не продвинешься.